Так, слышно, видно. Спасибо, Катерина. Отлично. Да. Слушай, ну здорово. Ты видишь, как мы с тобой к пятому эфиру научились э, отлаживать весь процесс буквально за защит... Ну что значит опыт и искусство управления без стресса, да? Крутые скиллы освоили. Выходим в эфир теперь по одному клику, да. <с <eight> <с по одному слову по одному зуму, а кто бы мог себе представить, да, что так по одному щелчку. Я, конечно, должна признаться, что я очень скучаю за офлайн встречами я скучаю за этими обнимашками, да. за обменом энергии, за гормоном радости, который мы ощущаем при личном контакте. Но так как у нас сейчас карантин, мы находим возможность выходить в эфир вот так вот в онлайне, поддерживать наше бизнес-сообщество, именно поэтому мы придумали Live Talk People Management. Мы, как организаторы, обычно привыка... привыкли начинать вовремя, мы начнем ровно в 18, а пока еще ждем, пока подключатся наши некоторые участники. И я бы, наши дорогие слушатели, хотела бы вас поактивнее вовлекать в процесс взаимодействия со мной и со Славой. Вы можете использовать чат и для знакомства, Представляете здесь, потому что поддержка и потом переход там в социальные сети, она всегда важна цена, и мы все знаем, что социальный капитал, поддержка сообщества куда более важнее, особенно в нынешней, в тех текущей сложной достаточно ситуации, в которой мы очень незапланированно оказались. Я пока представлюсь. Кто вдруг не знает и кто сегодня впервые на нашем толке, меня зовут Алена Жубикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагруп. Более 7 лет мы занимаемся тем, что мы проводим офлайн мероприятие. Мы привозим международных спикеров, мы привозим мировой интеллект в страну. В принципе, вот с Вячеславом Сухамлиновым мы более плотно познакомились в прошлом году, потому что благодаря славе Дэвид Аллан, это создатель методологии GTD, был приглашен на Global Inspiring Forum, который состоялся в прошлом году в ноябре. И мы искренне верим, что в этом году в ноябре, 27 ноября, мы вновь встретимся, потому что у нас уже готово все и весь спикерский состав, это будет невероятно фантастический сбор а, мирового интеллекта. Пока не анонсируем, потому что понимаем, анонсировать сегодня Global Inspiring, это как продаваться живую елку 2 января. Поэтому ждем официальных релизов. Он у нас должен был выйти в марте, но выйдет позже, как только мы вернемся с карантина в полноценные трудовые будни я на этом все буквально кратенько расскажу о том, как будет длиться наша встреча пройдемся по организационным моментам, по времени мы планируем с вами общаться порядка 60 минут, вы сможете слышать меня и Славу традиционно ваши микрофоны и камеры отключены для того, чтобы не было посторонних помех и вы могли комфортно воспринимать информацию от Славы также в ходе нашей беседы я задам Славе вопросы, на которые он ответит, а потом во второй части нашего живого разговора сможете ответить на вопросы вы точнее сможет слава ответить на ваши вопросы и третье задать вам да, или задать вам. И третий важный момент, который мы все знаем, что капитализация Zoom а за последний месяц увеличилась до двух миллиардов, и я там вчера даже пыталась написать им что-то в техническую поддержку и стала 172 в очереди, вот поэтому Zoom это такая история, которая тестирует свою новую реальность по нагрузке, в случае чего, если вдруг нас с вами выбьет, мы снова переподключаемся по этой же ссылке и продолжаем нашу дискуссию. Это кратко по организационным моментам. А теперь мне остается представить нашего гостя, моего друга Вячеслава Сухомлинова. Он является сертифицированный тренер по методологии GTD, это Getting Things Done. Он является глава, главой официального представительства Дэвида Алана компании в Украине. Более того, слава, он совладелец такой компании Love, которая занимается тоже здоровьем, как ментальным, так и физическим, да. а, Несколько слов буквально про систему Getting Синдан. Я сама проходила тренинг этот. Я могу сказать, что очень сильно помогает и структурирует. И это то, что является некой такой системой стрессовой продуктивности. И учат, как совмещать рабочие процессы и другие важные дела. И в целом, в принципе, управлять без стресса. В целом, как говорит Слава, хаос, он во внешнем мире, как говорит Дэвид, а порядок должен быть в наших головах. Поэтому, Слава, я тебя приветствую, как и приветствует наших уже почти сотни да. участников. Спасибо, Привет. что... Говорит Дэвид, транслирует слава. В да. Украине официально. А, давай начнем с того, давай кратенько расскажем, что такое GTD и зачем оно нужно сегодня, особенно сегодня, когда а, уровень кортизола у всех просто зашкаливает. Да, да, согласен. Что такое GTD? GTD это... Система управления делами на самом деле описана в книге Дэвида Аллена еще в 2001 году. И это то, как многие в мире понимают, про продуктивность, то есть каким образом доводить дела до конца. Но на самом деле, о чем говорит сам Дэвид, и что я на своем опыте ощущаю и занимаюсь этим уже больше 10 лет, что GTD в первую очередь это о том, как заниматься уместными занятиями. Что такое уместное занятие – это делать то, что приносит наибольшую пользу, наибольший эффект, наибольшую реализацию – наибольший результат в момент, когда вы это делаете. И уместное занятие – это не всегда работа. Иногда уместным занятием является и отдых. То есть, идея – это о том, как уместно заниматься уместными занятиями, как работать без стресса и отдыхать без чувства вины, если очень коротко. Скажи, пожалуйста, мы сейчас отдыхаем, можно ли чувствовать вину за то, что мы на карантине? Ты знаешь, все упирается, хороший вопрос, но все упирается в то, что каждый сейчас делает. То есть для нас с тобой уместное занятие сейчас – это общаться друг с другом. Наверное, это лучшее, куда стоило бы направить свою энергию, свое внимание и все силы сейчас. Да? Но если кто-то сейчас смотрит нас, и у него есть мысли о том, что нужно было бы сделать что-то другое, и сейчас находиться здесь не самое лучшее как раз занятие для него, может как раз быть чувство вины небольшое по этому поводу. Что касается карантина, карантин на самом деле сильно помог даже кризис этот связанный с тем, что мы в карантине, помог нам осознать некоторые вещи, что на самом деле что дает кризис? Кризис в момент, когда он наступает, четко начинает нас фокусировать на том, что важно, что нужно сделать, какие действия предпринять для того, чтобы достичь результатов, которые важны сейчас. Закрыть офис или не закрыть офис, что делать с командой как настроить удаленную работу. И вся энергия сейчас у многих была направлена именно на то, как потушить те пожары, которые возникли благодаря кризису. И скорее всего, большинство людей в этот момент были очень продуктивны, очень результативны и занимались уместными занятиями. Mm -hmm. Что еще показал кризис? О том, что время – это не фактор для продуктивности. Вы сейчас, сейчас у нас очень много времени, но мы не все на 100% продуктивны, потому что, возможно, в тех условиях, в которых оказались, не можем просто это делать, как ты, например, сейчас. Ты бы хотела провести конференцию, которую просто не можешь физически сейчас провести, поэтому ты нужно делать что-то другое. Вот. Поэтому время мы всем им располагаем, но как мы его сейчас используем, от этого и зависит те ощущения, с которыми мы есть сейчас. Если то, что вы делаете сейчас, это то, что вы ждали и хотели найти на это время, и сейчас оно у вас появилось, я думаю, многие люди довольны, что у них есть такая возможность. Если вы не были готовы к тому, что может быть такое или не готовы в ситуации, в которой оказались, найти те действия или те дела, которые вас сейчас наиболее заряжают, вдохновляют, а позволяют быть продуктивными. Наверное, для вас сейчас карантин является определенным территорией стресса. Ты говоришь, что хаос он во внешнем мире, но не в голове. Давай поговорим, почему голова является никудышным офисом. Знаешь, это не я так говорю про никудышный офис, об этом говорят исследования. Уже научные исследования в области работы мозга последних 10 лет говорят о том, что наш мозг совершенно не приспособен для того, чтобы хранить больше, чем 4 единицы информации в моменте. То есть все, что мы можем сейчас, это сохранить всего лишь четыре вещи. Если вернуться в обычную жизнь, офисную, если у вас сломался принтер, но вам нужно распечатать документ, вы вышли в кабинет, из кабинета, вас встретил коллега, сообщил о проблеме, которой вы не знали, мама написала вам смс, и на почту пришел, пришло письмо с жалобой на последнюю поставку. Четыре вещи, сколько нужно времени для того, чтобы это произошло. 2 минуты, 5 минут, 10 минут, о чем говорят сегодня ученые и, в частности, Дэниел Левитин, который описал это в книге «Организованный ум». Я, кстати, очень рекомендую почитать, «Организованный разум». Он говорит о том, что сегодня из-за того, что мозг не способен держать больше 4 единиц информации, стратегией выживания в информационном мире является как раз использование внешней памяти, то есть не хранить вещи в голове вообще. И у нашего мозга есть… Два классных качества, которые нам сильно помогают, в принципе, по жизни. И есть одно не очень хорошее. Я начну с двух хороших. Хорошее качество в том, что наш мозг может иметь долгосрочную память и может хранить большие объемы информации. То есть хранить. С помощью ассоциативной памяти мы можем кто-то оттуда достать. В какой-то день, месяц, год или доставание какой-то информации, которая нам напоминает, является триггером о другой. И наш мозг еще очень хорошо умеет нам интерпретировать то что, он, то, что мы видим. То есть это стул, это стол, это сейчас эфир, вот Алена напротив в камере. То есть я понимаю, мозг говорит мне, что происходит. Эти два классных качества, помнить много и интерпретировать то, что видит, позволяет нам создавать все эти классные вещи, которые мы создаем. Но у вашего мозга, у нашего мозга, у моего мозга, у твоего мозга непосредственно есть одно очень слабое качество – он не умеет вовремя вспоминать. То есть по этой причине, когда мы идем в магазин, чтобы купить лимон, и возвращаемся из магазина, в сумке нет ни одного лимона. Это не потому, что мы плохие, просто наш мозг не создан для этого, и это уже доказывают ученые. По этой же причине, кстати, вы не можете найти ключи от машины, если вдруг хотите быстро выйти из дома, вам нужно куда-то съездить. То есть вы не можете вовремя вспомнить, хотя пять минут назад вы помнили, куда вы положили эти ключи. Так вот, ваш, ваша голова – плохой офис для хранения вещей, только потому, что он не создан для этого изначально. Вот и все. Как... Если вы это как... осознаете, вы уже начинаете с этим как-то иначе взаимодействовать. Если не осознаете, вам с этим немножко тяжело. Давай для тех, кто еще не использует GTD, тот, кто не является, не, не перечитал книжку и не сделал выводы, какие три первых рекомендации ты посоветуешь для того, чтобы высвободить голову? Но я немножко прокомментирую то, что сказала про GTD. То есть на самом деле люди, если кто-то и не читал GTD, но начнет читать книгу, может словить себя на мысли, что очень много вещей, которые там описаны, и так применяет. То есть первый шаг для того, чтобы в принципе освободить голову, это в принципе выписать все, что есть в вашем сознании сейчас. Но давай вернемся в какую-то более реальную прикладную ситуацию. Что делают люди, что делаешь ты, когда у тебя много планов, все немножко как-то вроде перемешалось, вроде приоритеты изменились. Что ты делаешь, чтобы взять ситуацию обратно под контроль? Но ты-то меня научил. Я сначала выкладываю все во входящее, а потом разбираю это по проектам. Ну да, но на самом деле что ты берешь? Берешь листочек, ручку и просто выписываешь. Угу. То есть все люди так делают. Почему они так делают? Потому что это позволяет им чуть меньше по этому поводу волноваться, увидеть, что что, собственно, меня сейчас волнует, какие вещи требуют от меня внимания. И люди чувствуют облегчение. Есть, такой психологический момент, но очень важный. Поэтому, в первую очередь, выгрузить вещи из головы – это уже облегчение. И почему мы используем, там, если мы говорим о все вещи, которые есть в нашей голове, которые мы не довели до конца, мы называем их в GTD незамкнутые циклы или открытые вопросы, все, что требует завершения, то, что еще не выполнено, но мы хотели бы, чтобы было выполнено. Почему это нас будет беспокоить и до каких пор? Вот эти три шага. Первое – это достать эти вещи с головы, пока они будут в голове, они будут нам постоянно доедать, и мы будем вспоминать о них в моменты, когда ничего не можем с этим сделать. Второе – это принять решение относительно этих вещей, что они значат для нас и нужно ли с ними что-то делать. И третье – организовать напоминание о действиях с этими вещами в какую-то надежную систему. Если люди сделают вот эти три простых шага, не было еще ни одного человека, с которым я работал лично, который после этого не испытывали бы больше ясности, больше спокойствия, больше контроля, больше фокуса. Это три простых шага, которые возвращают эти качества, о которых я сказал. Скажи мне, пожалуйста, а что касается, вот мы сейчас находимся в потоке ну, бешеной информации, да, мы читаем ленту, одну, вторую, третью новости, нам кажется, что мы находимся в некой информационной ну, такой, перегрузке, но ты знаешь, uh -huh. что ее не существует или все-таки существует? Давай внесем ясность. Я не знаю, надо спросить у тех, кто нас слушает, мне, кстати, интересно, если они могут в чате сказать, есть ли сегодня какое-то чувство у вас, которое... Мы называем как давление, там, психологическое давление, там, информационное давление, что-то, что давлеет над нами из-за информации. Я не знаю, я не вижу чат, а может, ты видишь, Можешь мне прокомментировать? Я да, вижу чат и могу комментировать, а, так, секунду, секунду, секунду, слышно, видно? Нет, такого чувства нет, Ирина пишет. Кто-то пишет, конечно, коронавирус, хаос, есть. Ага. Ну, то есть, что на самом хотите, деле... из-за оперативных решений? Есть ощущение информационной перезагрузки, перегрузки? Поч почему люди это ощущают? То есть, почему этого нет, ну и почему они ощущают? На самом деле информация никак на нас не влияет. Хотя со всеми людьми, с которыми я работал, или с компаниями, в которых мы работаем, когда мы начинаем просто этот разговор, все говорят, да, у нас есть что-то, что нас давит, но я называю это просто стресс. Хотите информационный стресс? Но он возникает не от самой информации. То есть, сама информация не имеет на вас Никакого воздействия. Хорошим примером будет, представьте себе, что если бы вы заходили в библиотеку, информация на вас каким-либо образом действовала, то будет там точно умирать. То уж там-там информации предостаточно. Или, выходя в интернет, ваш мозг бы взрывался, потому что там много информации. Но этого не происходит. На самом деле, все, что на вас давит, давлеет, то, что вас отвлекает, это все ваши обязательства которые вы храните в голове, все ваши «хочу», «надо», «нельзя упустить», «обязательно нужно сделать» — это все вещи, которые вы храните в голове до тех пор, пока они там, они будут создавать это давление. Тот пример, о котором я рассказывал, отвечая на твой предыдущий вопрос, что выписывая, вещь, выписывая вещи из головы, мы уже снимаем это давление. Так вот, если вы достанете из головы все, что требует ваше внимания, все, обработаете и организуете напоминание, от этого, от этого состояния, от этого давления можно избавиться. И делая это, это регулярно, то есть имея это как привычку, работать с информацией, ведь GTD – это прообраз мышления, это про здравый смысл. И делая это регулярно, вы можете избегать этого состояния, или если вы вдруг попали снова в ситуацию, когда над вами давлеет эти ваши дедлайны, ваши просроченные дела, или… Те обязательства, которые вы на себя взяли, сможете обратно вернуться в то, что мы называем продуктивным состоянием. Кстати, хороший пример информации и о том, насколько она классно на нас может влиять. Кстати, большое количество там, незавершенных дел в нашей жизни – это на самом деле свидетельство там, богатой и наполненной жизни. То есть было бы хуже, если бы не было этих дел. То есть до тех пор, пока они хранятся в голове, они вызывают у вас стресс, но это хорошо, что это позитивный стресс, с ним можно справиться. Если представить себе поход в лес, я бы сейчас с удовольствием, ты говоришь про э, обнимашки и офлайн мероприятия я бы сейчас в лес сходил. Мы сейчас э, ждем третьего ребенка и сейчас никуда не ходим по объективным причинам. Так вот, если представить, что выйти в лес, сколько в лесу есть информации для нас, визуальной, слуховой, очень много, но лес никак на нас не давляет. Потому что для нас все там определено, мы понимаем, что это деревья, это трава, они от нас ничего не требуют. А если оставить кого-либо из нас или меня лично в пустой комнате с белыми стенами, то вот эта пустая комната вообще без ничего, без пылинки давлела бы на меня еще очень сильно, еще больше стресса вызывала. Поэтому все, что касается информационной перегрузки, всего лишь упирается в то, что не стоило бы хранить вещи в голове, то, чем говорят ученые, от этого можно избавиться, этим можно управлять. Скажи, пожалуйста, как повысить вот ту самую продуктивность, когда ты вроде из головы выгрузил, там написал на бумажке, в блокнот, в электронный задачник, у тебя как бы количество электронных оцифрованных задач увеличивается, но ага. продуктивность не появляется, то есть энергии на выполнение нет. То есть лечь и лежать в сторону написанных задач или какие все-таки будут рекомендации? Слушай, ну, э, давай поймем, что, что ты называешь продуктивностью. То есть это... Бери больше, бросай дальше. И что, что такое продуктивность? Ну, чтобы, знаешь, чтобы, э, либо вычеркивал, что ты задачу выполнил, либо галочку ставил, задача выполнена. Да. Если оценивать свою продуктивность, давай в том понимании, в котором она, она там, есть у большинства людей, с точки зрения там, поста выполненных задач, относительно сколько задач перед вами стояло, то, к сожалению, мое сообщение будет грустным, вы всегда будете недовольны если оценивать продуктивность, исходя из количества задач, которые стоило бы, хотелось бы сделать, надо сделать, вы всегда будете делать меньше, чем хотели бы. Такая жизнь так всегда будет происходить. Мы в GTD продуктивности относимся немножко шире. Я уже говорил об этом, что если вы заняты уместным занятием, у вас нету чувства непродуктивности, у вас нету чувства выгорания, у вас нету чувства вины, вы удовлетворены, вовлечены, держите ситуацию под контролем, заняты этим действием. Да? Так вот, чтобы быть продуктивным, мне всегда нужно работать. Я попытаюсь пояснить. То есть сон — это дело? Да. А это дело продуктивное? Конечно. Если ты не поспишь 8 часов, ты потом будешь неэффективным на следующий день. Именно. Сон, медитация — это все действия. Все дела, которые тоже мы делаем, и при этом они не относятся к нашим делам, но мы чувствуем себя хорошо. Так вот, чтобы поддерживать себя в продуктивном состоянии, именно в продуктивном, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно, чтобы мозг был в одном из двух состояний. Тоже научно доказано, что для того, чтобы мозг был продуктивен, включен, там назовем это он, в режиме он, ему нужно как работать, так и отдыхать. То есть вы должны периодически напрягать мозг, то есть работать на чем-то и отдыхать. И если у вас будет то, о чем я уже говорил, вещи не в голове, а где-то в какой-то системе, где вы можете всегда посмотреть, что вы можете сделать сейчас. Весь перечень, вся инвентаризация доступных для вас действий. Вы всегда можете приметь, принять решение не делать ничего. Потому что ничего не делая, и, но только зная, что четкого вы не делаете, что конкретно вы не делаете, это позволяет вам отдыхать, не испытывая чувство вины. Почему мы испытываем вину чаще всего? Блин, нам нужно еще столько, столько, столько сделать. Но причина не в том, что мы э, непродуктивны. Просто мы забываем, что мы должны делать. То есть мы храним четыре типа информации в голове, 4 единицы информации в голове. Каждый раз, когда появляется что-то новое, мы забываем о чем-то, о чем должны помнить. Как только мы вспоминаем что-то новое, мы опять забываем о чем-то, о чем должны помнить. И вот именно вот это состояние, когда мы постоянно забываем, вспоминаем, заключает наш мозг в такой замкнутый цикл, когда мы постоянно по кругу бегаем, думая, что нужно, чтобы быть продуктивным, больше работать. Но, no. достаньте вещи из головы, обработайте их, организуйте, и вы сможете в момент, когда у вас есть возможность работать, или вы устали, и не хотите работать, принять для себя взвешенное решение, окей, что то, что я сейчас буду делать, будет для меня самое необходимое, у вас есть, у вас есть выбор тогда. Я бы хотела сейчас зачитать вопрос из чата, потому что он такой дополняющий к тому, что ты говоришь, угу. можешь дать простое определение того, что ты называешь уместным делом? Хороший вопрос, давайте я дам пример, смотрите, Представьте, что вы едете в отпуск. Для чего вы едете в отпуск? Отдохнуть наверняка, да? Перезагрузиться. Уместное дело в отпуске – отдыхать. Если мы едем в отпуск и продолжаем в отпуске работать, наверное, для отпуска это неуместное дело. Безусловно, каждый из вас сам решает, что лучше делать в любой ситуации. Это ваш выбор. Я не говорю о том, что... Не работайте в отпуске или там, не отдыхаете в отпуске и так далее. Это ваш выбор. Но уместное действие – это то, когда у вас есть возможность сделать именно то, для чего у вас есть возможность, и вы это делаете. Еще один пример, который позволит пролить на это чуть больше света. Если вы присутствуете на вечеринке, но, но вам там не нравится, то есть вы там не кайфуете. Наверное, уместным занятием было бы покинуть эту вечеринку и найти себе занятие, то, которое принесло бы вам удовольствие и радость, не продолжать оставаться там. Вот это то, что я называю местным занятием, когда вы занимаетесь тем, чем в текущих условиях лучше всего было бы заниматься, исходя из того, где вы находитесь и что у вас есть. Скажи, пожалуйста, как ты вообще считаешь, как можно сегодня совмещать вот ту самую онлайн-трансформацию и привычную жизнь? Есть ли тебя какие-то рекомендации? А ты знаешь, вот, э, что такое онлайн-трансформация? Да? То есть, как показал сейчас э, кризис, то оказывается, мы в онлайн как-то вроде и не планировали сильно глубоко жить, а вроде и живем. Что это, трансформация или вот это уже реальность? Э, ну, мне кажется, что за... это меры. Ты видишь, мы стали зам... заложниками замка Zoom, и в принципе, ага. на рабочей встрече в Zoom вот такие выходы в поддержку бизнес-сообщества в Zoom, встречу с друзьями в Zoom. Но мое впечатление, что когда карантин закончится, мы все-таки э, расслабимся с онлайном и произойдут какие-то новые трансформации. Как ты сейчас видишь, как совмещать? Совмещать, не совмещать, просто принимать? Что делать? Давай расскажи, что делать в нынешней ситуации? Ну, принятие — это, конечно, самое... Первое, что все ставит на свои места. Ситуация такой, какая она есть. Но если сейчас каким-то образом там, ваша работа связана с тем, что вам необходимо взаимодействовать в онлайн, то, безусловно, нужно это, нужно это использовать. Если говорить о технологиях вообще, то есть о технологиях там, онлайн, там, есть вот эта история ФОМУ, да? Чувство, что ты постоянно что-то теряешь, что то не успеваешь там, и так далее. Ты погонишься за чем-то. Безусловно. Я бы э, говорил о том, что... Вообще, в принципе, гнаться за тем, что тебе не нужно сейчас, не самое лучшее, наверное, было бы. То есть, используйте те технологии, которые вам нужны. Если сегодня вам нужен Zoom, ну используйте Zoom. Если сегодня нужен Teams, используйте Teams. Но не пытайтесь быть постоянно заложниками технологий, потому что весь мир меняется, все уходят в дигитал и всем это нужно. Если для вас эффективный инструмент коммуникации является телефон, звоните на здоровье до тех пор, пока людям, пока людям на ну, том конце трубки вас принимают и отвечают. Поэтому. У меня относительно трансформации, наверное, это я не тот человек, который там, по трансформации вообще силен с точки зрения там, онлайн или что использовать, но используйте то, что работает для вас, и не ищите то, что вам не надо. Используйте технологии в момент, когда у вас есть потребность в чем-то. Вот сейчас у нас есть с тобой потребность общаться, мы нашли Zoom, нашли эту платформу, и мы ей работаем. В ней работаем. До этого я в принципе не знал о ней и с тобой здесь не связывался 100%. Я поняла. Скажи мне, пожалуйста, как, ну вот э, быть, есть ли у тебя какие-то рекомендации, как быть готовым там, к вызовам в работе, в жизни, которые есть? То есть поможет ли в этом методология GTD? Есть ли какие-то рекомендации? Ты знаешь, относительно того, как быть готовым, если представить, давай представим такую ситуацию, да, представить... Давай я представлю. Если на меня в темном переулке нападают четыре незнакомых человека, как мне к этому быть готовым? Как минимум, как минимум, когда такое случается, максимально весь свой фокус внимания сосредоточить на этой ситуации и быть полностью в настоящем. То есть обрабатывать в это время все 4000 тысячи имейлов в электронном ящике или все обязательства, которые я еще не доделал, наверное, будет не самым лучшим решением. К чему я это говорю? Чтобы быть готовым реагировать на все, что происходит и принимать Действия, решение о тех действиях, которые там, нужны в данный момент сделать. Это бежать, бить, это каждый уже решит, исходя из того, на, насколько он натренирован к этой ситуации был. Но для того, чтобы быть готовым к неожиданностям, нужно в первую очередь знать все, все свои обязательства, которые у вас есть на текущий момент, до момента, пока неожиданность придет. На самом деле, несмотря на то, что есть коронавирус сейчас, даже когда закончится карантин, через два или три месяца будет что-то другое, что в жизни каждого, может быть, не у всех нас, как сейчас, индивидуально каждого придет что-то снова неожиданное, с чем нужно будет иметь дело. Так вот, что позволяет вам сохранять спокойствие в момент, когда возникает что-то неожиданное? Если на момент, когда это все, если возникает непредвиденная ситуация, у вас есть какая-то система, которая позволяет вам отложить все ваши дела, которые у вас были спланированы, и если то, что появилось, та неожиданность, она, кстати, не всегда может быть и плохой. Когда мы говорим о неожиданностях, мы забываем о том, что есть и приятные неожиданности. Приятная неожиданность этого кризиса для тебя является та, что ты делаешь сейчас онлайн-встречи, которых ты никогда бы не делала на самом деле. И собираешь аудиторию людей, которые, возможно, бы и не собирала. Да? То есть, Но все-таки, если у вас появляется что-то в вашей жизни, что требует вашего внимания, умение с этим работать – это ключевой навык. Отложить все дела, которые вы бы имели на этот момент, чтобы заняться тем, что появилось, или принять решение, окей, отложить вот эту неожиданность, чтобы чуть позже к ней вернуться и при этом не отвлекаться от текущих дел. То есть иметь свободную голову, и именно об этом GTD позволяет вам быть готовым к любым неожиданностям, которые возникают, если вы умеете работать с информацией, если вы умеете работать со всеми потоками информации, которые возникают сегодня в жизни. Давай, знаешь, еще о чем поговорим? А, я все чаще слышу, что в современном мире мы должны быть такие мультитаскные. Многозадачность, а -а -а. мы можем одновременно читать ленту новостей, одновременно там, отвечать на почту, одновременно еще что-то, и нам кажется, что мы такие супер супер эффективные, но насколько ага. я знаю, что э, если следовать GTD, то это совершенно не так. Это миф. Расскажи, пожалуйста, что делать с мультизадачностью, с многофункциональностью, когда тебе кажется, что ты такой всемогущий э, крошка Наполеон? Вот, знаешь, э, кстати, о многозадачности там, говорит не GTD, говорит об этом, есть еще один ученый, его зовут Тео Кампрноле, он из Брюсселя, у него есть хорошая книга, которая называется Brain Chains или в русском переводе означает мозг освобожден. Mm -hmm. Он говорит, чем вредна многозадачность. То есть на вопрос, а многозадачен ли мозг, он говорит, да, мы можем делать много вещей одновременно. Но есть одна часть мозга, которая называется думающий мозг, называется Thinking Brain, которая может только работать над одной вещью в единицу времени. Так вот, Каждый раз, когда нам кажется, что мы делаем одновременно, отвечаем на смс-сообщения, отвечаем на почту, потом спрашиваем что-то у своего коллеги. На самом деле, на самом деле мы, мы в этот момент делаем это все не одновременно, даже общаясь со мной, если ты сейчас пишешь какое-то сообщение или, или смотришь даже в чат, да, то в этот момент ты немножко теряешь фокус, внимание на, на, на, на том, о чем говорю я. И проблема в многозадачности в том, что вот эти вот переключения между, вниманием между смс, почтой, телефонным звонком, каким-то другим действием, оно сильно-сильно потребляет энергию и очень сильно утомляет нас. И чем, как правильно было бы работать со всей информацией, со всеми делами, это о чем говорит сам Кампернол, о том, что лучше работать блоками, то есть вы можете выполнить все дела, которые вам нужны, если у вас есть компьютер, не приключаясь на дела, которые до которых нужен телефон. Вот здесь уже GTD выходит в помощь, потому что мы делим списки дел в GTD на разные контекстные категории, которые позволяют эти дела выполнить. Например, все вопросы, которые нужно обсудить с боссом, все телефонные звонки, которые нужно сделать, все дела, которые нужно сделать, когда у нас есть доступ к компьютеру. Так вот, имея такие списки напоминания об этих делах, позволяют вам в моменты, когда вы готовы работать, быть максимально продуктивными, и избегать переключения между теми действиями, которые не совсем одинаковы. То есть даже когда вы общаетесь на собраниях на разные темы, вот, то даже переход с одной темы на другую на самом деле для нашего мозга не так легко происходит, как кажется. Почему мы так утомляемся от длительных собраний? Вот в чем проблема? Мы можем костра сидеть три часа, болтать и не уставать, а на собрании мы можем за один час сильно устать. Меняется тема, он требует от нашего думающего мозга постоянного переключения на другую тему отнимает нашу энергию, поэтому проблема многозадачности не в том, что она невозможна, она в принципе теоретически возможна, но она очень сильно-сильно дорого нам стоит. И о чем говорит э, тоже Кампернов, что если вы знаете, в чем, чем плоха многозадачность и продолжаете это, это делать, то это, наверное, не самые разумные поступки, которые стало бы делать дальше. Хотите рекомендую его книгу «Мос освобожденный», очень интересное издание. Может дать какие-то такие первые базовые рекомендации, шаги. Вот когда ты осознанно понимаешь, что ты многозадачен, но как с этим справиться, ты не знаешь. Вот какие будут твои рекомендации? Как максимально ну, уменьшить многозадачность в своей деятельности? Ну, не, ну, постараться, если вы начинаете над чем-то работать, не переключаться на что-то другое, пока вы не завершите. Что может вам помочь в этом на практике, да? Если вы над чем-то работаете, и вас что-то отвлекает, то есть подошел ваш коллега, мы вернемся в офис, это неизбежно произойдет, и попросил вас о чем-то. Самое простое и самое эффективное – это взять листочек бумаги, просто записать себе, потом ответить коллеге, и отложить это, и продолжить работать с тем, с чем вы работаете. То есть вот это вот состояние, когда вы постоянно переключаетесь, на самом деле съедает вашу продуктивность, потому что время, которое вы тратите на переключение, вы не тратите на выполнение работы. Если вы осознаете уже, что самым лучшим советом не переключаться является не переключаться, то просто постарайтесь не переключаться на другие вещи, пока не закончите те, которыми вы занимаетесь. Uh -huh. а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то рекомендации с точки зрения, какие навыки нужно прокачивать сотруднику, чтобы в будущем ему быть востребованным и продуктивным? И, возможно, ты сегодня уже можешь сказать, какая метакомпетенция вообще для каждого сотрудника важна? Я считаю, что сегодня, если даже не говорить о сотрудниках или вообще о людях, то очень важным навыком является умение работать с информацией, организовывать информацию. Кстати, Левитин, о котором я говорил в начале, в книге своей «Организованный ум» выводит такое понятие, которое называет «highly successful people» – наиболее успешные люди. И он говорит о том, что одним из критериев того, что люди добиваются успеха, является их способность структурировать информацию. Mm -hmm. организовывать кстати для этого топовые должности люди на топовых должностях используют других людей ассистентов водителей нянь мы используем в семьях домохозяев, которые помогают вам что-то э, делать и, и, и владеют информацией относительно каких-то вещей которые есть в нашей жизни о которых мы совершенно ничего не знаем и ваши супруги и близкие любимая где лежит моя книжка дорогой она вот там лежит это тоже вопрос взаимодействия и правильного понимания структурирования информации. Но умение самостоятельно определять, что требует вашего внимания, что необходимо делать, и в нужные моменты это делать – это важный навык. И вот здесь GTD как раз через пять шагов мыслительного процесса учит этому. А Еще о чем говорил Питер Друкер, он говорил о том, что самое сложное в работе, в интеллектуальном труде, в работе менеджера, в работе человека, который принимает именно определение того, что делать. То есть это самое сложное в интеллектуальной работе. Решить, что нужно делать. Вот это вот умение четко решать, что же мне нужно делать, какие физические действия нужно предпринимать, это мне кажется очень важный навык. То есть кому я должен позвонить, с кем я должен поговорить, что я должен поискать в интернете, о чем, о чем у кого-то спросить. Это четкие умения определять следующие действия позволяет вам выполнять их и двигаться к результату. На самом деле, когда мы работаем если вернуться к, корпоративной, к корпоративному миру, к офису, наши сотрудники, да, любые люди, работают в трех видах работы. Первый тип работы – это выполнение плановой работы. Выполнение плановой работы – это выполнение всего, что люди спланировали. И, кстати, это то, что большинство людей хотели бы делать всегда. Вот если бы, то, что я чаще всего слышу, вот если бы меня никто не тревожил, я бы все поделал. Вот если бы мне в понедельник утром не позвонили, я бы на этой неделе все сделал. Но… Так не бывает, поэтому есть еще два других типа работы, на которые приходится переключаться и которые нужно делать. Помимо планировать, плановой работы, есть еще неплановая работа. Делать неплановую работу, и она занимает в некоторых должностях до 50% времени. Умение определить свою работу для того, чтобы когда возникает неплановая работа, четко... Понять, что важнее, продолжать делать то, что ты планировал, или приключиться на то, что ты не планировал. Это тоже важный навык, который позволяет сохранять баланс, не выгорать в момент, когда постоянно все валится, все меняется. Ну и третий тип работы, с которым мы имеем дело, и которому, по моему опыту, меньше всего уделяется внимания, независимо, кстати, от должности, называется именно определение работы, именно планирование. Если вдруг у нас все планы пошли на наперекосяк, очень много авралов, много пожаров, как, возможно, сейчас, да, плановая работа уже не настолько актуальна, Пожаров много, нужно уметь спланировать, сесть, определить свою работу на будущее, чтобы потом снова заниматься либо планом, либо тем, что будет происходить. Поэтому моя основная рекомендация из того, что сегодня важно, независимо от возраста, независимо от должности, это умение работать с информацией. Мы называем это умение управлять потоком работы и жизни, потому что информация появляется не только в бизнесе, она появляется и в личной жизни. Окей, мы ждем третьего ребенка. Окей, мама заболела. Окей, у нас, я не знаю, там. Протекает труба в ванной. Что делать? Четко определить, что нужно делать. Важно, чтобы не простаивать от момента возникновения проблемы до решения. И, наверное, еще было бы хорошо это иметь способность постоянно обучаться и меняться. То, чему сейчас, к чему нас подталкивает кризис. Да? Быть открытым к тому, что окей, ситуация поменялась, мы должны продолжать обучаться, искать те компетенции, которые нам нужны сейчас, которые для нас будут уместны, и быть гибкими в этом. Поэтому Вот эти вот две вещи я бы выделил. Слушай, ну и при всем при этом я бы хотела все равно у тебя спросить, как не тонуть вот в этой рутине и делать только то, что движет нас вперед. Знаешь, мне когда-то Надя Васильева спрашивала Слава, а как Надя Васильева, это бывший гендиректор Microsoft, да, и а как вот выбрать, что приоритетное, что делать? Мой ответ был простой: для того, чтобы понять, что делать там важное, чтобы не тонуть, надо знать, от чего вы отказываетесь, выбирая что-то одно. Поэтому, чтобы не тонуть, достаньте все вещи, которые есть у вас в сознании. Все. Это, кстати, может занять, если вы никогда это не делали, от 1 до 6 часов. То есть это не то, что произойдет просто так. А, окей, я решил, сейчас я все сделаю. Нет. На самом деле, чтобы первично перестроить свои дела под методологию GTD, по нашему опыту, Дэвид Далин Академия уже делает это в мире 35 лет, вот. уходит до 16 часов, до двух рабочих дней, для того, чтобы полностью перестроить свою систему. И только на сбор, на то, чтобы достать вещи из головы или все вещи в вашей жизни, каким-то образом собрать, уходит до 6 часов. Достаньте это. После этого примите решение относительно того, какие действия нужно предпринять, относительно этих вещей. От чего можно на время отказаться, что не нужно делать сейчас, но нужно делать в будущем. Потом организуйте напоминания обо всех этих вещах, которые вам нужно делать сейчас или в будущем в категории, которые вы можете легко найти, когда вы хотите работать. В те категории дел, которые будут храниться там, где вы можете легко их найти. То есть, так же, как вы организовываете у себя на кухне хранение вещей, которые лежат на кухне. У кого из вас, заходя на кухню, есть стресс? Ну, если не брать ситуацию, когда там бардак после Нового года. Обычно, но заходя на кухню, у нас все хорошо. Но на самом деле количество SKU всяких мелких вещей, которые хранятся на вашей кухне, наверное, соизмеримо с количеством дел, которые есть в вашей жизни. Если вы достанете из головы все, что необходимо, и преобразуете следующие действия, у вас может быть до 200 следующих действий для выбора в любой момент. Вот. Как только вы сможете достать, обработать, организовать, после этого у вас будет возможность это просматривать, и тогда точно вы сможете выбрать, что делать, отказавшись от всего, что является неприоритетным на момент, когда вы готовы работать. Поэтому, чтобы быть уверенным, нужно знать, что ты не будешь делать. Хотела сказать, что это, кстати, был мой первый инсайт после первого дня тренинга у тебя, именно каково твоего следующее действие. Сначала выгрузи все на бумагу, а потом по каждому из дел определи, какое твое следующее действие. Именно этот вопрос позволяет тебе не сбиться с намеченного пути. И мне кажется, может быть, это и есть такая... Первая, но очень ценная и такая важная рекомендация для тех, кто хочет вести дела в своем порядке и не утонуть в этой рутине, понять, что же ты будешь делать с каждым из выписанных пунктов. Что будешь делать первое действие, второе, третье. И каждый раз задавая на этапе работы с тем или иным проектом этот вопрос, ты, у тебя есть большая вероятность, что ты его доведешь до конца, есть большая вероятность, что ты э, как можно больше галочек поставишь напротив, выполнено, конечно же, и придет к тому самому, что движет нас вперед в первую очередь, да. Но, но если хочешь секрет, в чем секрет доведения дел до конца? Он очень простой. Секрет доведения дел до конца, то есть закончить, выполнить, сделать их выполненными, состоит в следующем. Знай всегда свое следующее действие, которое необходимо предпринять, хотя бы одно. И знай конечный желаемый результат, который нужно получить. Вот такие вот желаемые результаты мы в методологии GTI называем проектами. То есть проекты – это любые, задачи, для выполнения которых нужно больше одного действия. И на самом деле таких вещей в нашей жизни много. Их может быть от 30 до 100 в, в жизни каждого человека. Нанять ассистента, поменять резину на летнюю в машине, если вы ее еще не купили, завести кота. Это все могут быть проекты, несмотря на то, что те люди, которые, наверное, нас слушают, воспринимают проекты по своему опыту как что-то очень глобальное. Метология GDD — это простое определение всего, что требует более одного действия. Так вот Знать всегда конечный результат то есть проект и знать хотя бы одно де... следующее действие, чтобы приблизиться к конечному результату. И есть секрет доведения дел до конца всегда. Выполнив одно, задай себе следующий вопрос, как ты сказала Какое следующее действие? Вы всегда дойдете, когда дойдете до точки, до конечной, до желаемого результата. Проект выполнен. Результат давай разберем на примере даже вот бытового э, поменять резину. Это проект, потому что тебе нужно позвонить на шиномонтаж, тебе нужно вообще понять, где твоя резина, тебе нужно вот давай в действиях. Вот как бы ты разобрал э, поменять летнюю резину на своем автомобиле, как проект? Все э, упирается, э, чтобы нас правильно понимали, люди, которые слушают нас, не всегда это может быть проектом. Если у вас уже есть летняя резина, лежит у вас в гараже, вы ее забрали, положили себе в багажник, вам, чтобы ее поменять, достаточно просто заехать на СТО. И следующее действие одно – заехать на СТО, чтобы вам поменяли резину. Но если у вас ее нет, вам действительно нужно сначала позвонить, то есть зайти в интернет, скорее всего, найти там необходимый под ваш бюджет комплект, потом, наверное, позвонить если или заказать раз в интернет. потом дождаться ее, пока она приедет, потом забронировать себе время на СТО, только потом поехать. Так вот для того, чтобы поменять резину, кстати, ты навела, навела меня на мысль, что много вещей даже не завершаются и резина не меняется. По одной причине, что в списках следующих действий, то есть в списках дел, в туду-листах людей, нет просто простого следующего действия – поресерчить резину в гугле под свой бюджет. Пока этого действия не появится, или пока вы физического не сделаете, вспомним об, это, вспомним об этом уже в пожаре, когда на улице плюс 20, вы все равно ее не поменяете. Для того, чтобы начать ее менять. Как минимум, организуйте себе напоминание о проекте, поменять резину на машине и определите следующее действие, которое вам необходимо предпринять, исходя из того, какая ситуация у вас. И первым действием может быть как Google поиск, так и, возможно, поехать в гараж забрать, братью, если у вас там резина лежит. Uh, смотри, я бы хотела еще вернуться к нашему с тобой вопросу uh, про уместное действие, потому что был вопрос uh -huh. в чате, мы его не проговорили. Uh, правильно, выбор у нас есть, и при этом не все, что происходит, делает сотрудник относительно к уместному действию. Часто uh -huh. просто надо. Как в этом случае удерживать продуктивность? Смотрите, вот этот вот вопрос часто мне задают, это классный вопрос, спасибо на самом деле, но давайте понимать, что значит просто надо? Если это просто надо является частью ваших обязанностей, то, скорее всего, вам нужно взять это в свой рабочий поток и каким-то образом, испланировать, каким образом вы будете это делать. Если вдруг то, что надо, оказывается вам не по адресу, ну, наверное, все равно нужно что-то предпринять. Возможно, задать вопрос тому человеку, который вам попросил сделать это надо. Окей, может, быть это, это не я, а как-то иначе. То есть, в любом случае, что-то делать с этим нужно. Если отбиваться от всего, что надо, и не реагировать, и думать, что у меня есть своя работа, ну, наверное, это будет ошибочным относительно вашей должности или вашей работы. Потому что мало кто из вас работает на работе только по тем должностным обязанностям или по тем функциям, для которых изначально нанимали. Большинство из нас, я работал в корпоративном мире, да, я был SEO Tarantino Family. Я четко понимаю, что Мое «надо» зависит от «надо» моего инвестора, «надо» моего менеджера зависит от его обязанности и от «моего» «надо». И если вы осознаете, что это ваша обязанность, то, наверное, нужно это делать. Кстати, еще на меня навел на мысль этот вопрос другой, что очень много людей, особенно топ-руководители, являются узким горлышком в коммуникации, когда не реагируют на письма своевременно. То есть, когда не дают вовремя ответы, не добираются до них, когда там горы необработанных писем в почтовых ящиках собираются. Да? И чаще всего то, что я слышу в общении, на обучениях, у меня так много почты, я до нее не добираюсь. Так У меня вот вопрос всегда, а просмотр почты – это не часть работы? По-моему, просмотр почты, просмотр мессенджеров, которые вы используете в компании, просмотр каналов коммуникации, которые используются, используются в компании – это… Наверное, часть работы, поэтому ее тоже нужно внести в свой рабочий поток и делать. То есть ты просто рекомендуешь внести в список дел ежедневно там 20 минут рассчитать на разбор почты? Я рекомендую. Если говорить о почте, да, безусловно. А если мы говорим, вернемся к тому, что я рекомендую делать, когда у меня есть свои дела, а здесь прилетело надо, которыми я не готов, то в методологии GTD есть второй шаг обработка, на... в рамках которого есть, Схема обработки информации, естественный процесс мышления, кстати, который, с которым, который не врожден, но который можем изучить, который позволяет принять решение относительно всего, что надо. Окей, мне прилетело что-то, что надо делать. Хорошо. Это требует действия от меня? Если да, то какое мое следующее действие? Если нет, окей, то что мне нужно с этим сделать? Со сообщить кому-то в ответ, что я это делать не буду, вообще проигнорировать это сообщение или сделать это позже, через 3-4 месяца, все равно вам нужно принимать решение от, относительно любых надо, которые к вам прилетают. Так это вот, возвращаясь к тому, что ты у меня спрашивала, какой навык сегодня очень важный, именно умение обрабатывать информацию, работать со всей информацией, которая появляется в вашей жизни, для того, чтобы правильно определять, что это такое, что с этим делать дальше. Поэтому от... И отмахнуться от этого надо и невозможно. Если бы можно было легко отмахиваться, мы бы, наверное, бросали работу, уходили из семьи, заводили новые семьи только потому, что тут мы устали. Но оно уже не работает. И точно так же и в работе не работает. Меняем работу для того, чтобы прийти, и потом попадаем на какую-то другую, хорошую, в какой-то момент попадаем тоже в ситуацию, когда мы там же, где и были. Мир везде одинаковый. Слушай, а скажи мне, вот способность привести дела в порядок может сократить выгорание у человека? Давай определимся с пониманием привести дела в порядок. Я э, скажу, что, наверное, привести дела в порядок в принципе невозможно. Точно так же, как невозможно закончить ремонт и, и так далее. То есть это всегда что-то, что будет в состоянии какого-то удовлетворяющего нас, в каком-то удовлетворяющем нас состоянии. Как привести дела в порядок, называется книга на русском языке, но она не совсем правильно переведена. Горит Синдан, это как доводить дела до конца. То есть, как доводить до конца то, что хотелось бы довести, или как выбирать из того, что есть все у нас для выполнения, то, что нужно сделать сейчас, чтобы не испытывать чувство вины, не испытывать, чтобы быть продуктивным. Вот об этом методология. Поэтому относительно выгорания, то, о чем ты говоришь, да, почему возникает выгорание? Я уже об этом говорил вскользь о том, что мы занимаемся многозадачностью. Вот этот момент, когда мы не доводим что-то до конца, переключаемся за что-то другое. Ты знаешь, как оно бывает? Сидим, работаем над каким-то документом, тут блым в почте прилетела на одно письмо прилетело. Что мы делаем? Мы переключаемся на это письмо, начинаем с ним работать, потом полетает второе письмо, третье, пятое, через там, 10 минут мы видим, что мы уже совершенно другими делами занимаемся. Так вот, Постараться не переключаться, оставаться в фокусе и фиксировать все новое, что появляется у вас в надежные места, мы называем это инбоксинг. Делать письмо, пусть лежит в почте до, тех, до того момента, пока вы не, не будете иметь возможность или сами сознательно не придете обрабатывать письма. Появилась новая какая-то задача, которая возникла у вас в голове, или вам кто-то сообщил устно, или перезвонил, запишите это и бросьте себе в надежный инбокс, это да может быть и лоток на вашем столе, или блокнот, куда вы это записали, чтобы потом к этому вернуться. Еще одна причина, по которой возникает выгорание, это невыполнение данных в себе обещаний. Кстати, вот когда мы о чем-то договариваемся с другим человеком, например, о встрече, этот человек не приходит на встречу, что мы о нем думаем? Ну, не очень хорошо. Точно так же вы думаете о себе, когда вы не делаете то, что вы обещали себе сделать. У нас есть три способа избавиться от вот этого вот... Стресса, возникающего вследствие невыполненных обещаний. Сделайте то, что вы обещали себе сделать. Откажитесь от выполнения этого. Или передоговоритесь с собой, когда вы сделаете это в следующий раз. Что происходит с вами, если вы вдруг опаздываете на встречу, вы нервничаете, но вы звоните по телефону и говорите, могу я задержаться на 10 минут? Да, все окей. И этот мне становится легче. Так вот, если вы регулярно не пересматриваете все взятые на себя обязательства, а для этого необходимо останавливаться и просматривать все ваши дела, всей вашей жизнью. всей во всей вашей жизни пристально, хотя бы один раз в неделю. на этом может уйти от одного до двух часов, если кто-то из людей, которые слушают нас, делают недельное планирование, они понимают, о чем я говорю. Эта остановка очень важна для того, чтобы перекалибровать свое внимание, разобраться со всем новым, что появилось в вашей жизни, актуализировать все задачи, которые перед вами стоят. Это то, что позволяет оторваться от жизненного потока, как бы на, на пидстоп заехать. И это позволяет как раз перезагрузиться, пересмотреть, пересмотреть приоритеты и снова начать движение. Ни одна машина, Формула-1, какой бы она ни была, с каким бы двигателем она ни была, кто бы за рулем не сидел, какой бы команде не принадлежала, не доедет до финиша гонки никогда, если не заедет на пид-стоп. И не заедет на пидстоп даже ни один раз за всю гонку. Причина, по которой люди выгорают, они не останавливаются, они просто бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. бегут. Иногда два часа, которые... Сегодня человек может проинвестировать свой сон, может спасти два следующих месяца продуктивной работы. Только потому, что эта остановка, эта пауза позволила восстановиться. Поэтому не заниматься многозадачностью, выполнять обещания, передоговариваться. Чтобы передоговариваться, ну, невозможно это хранить в голове, там может быть только четыре вещи, которые вы помните. Вам нужно достать это из головы, видеть постоянно по внешней системе и отдыхать. Действительно, отдыхать, если даже чем-то очень любимым делом заниматься без остановки, я думаю, у тебя такое точно было, как бы ты ни любила то, что ты делаешь, в какой-то момент хочется все послать к черту, если вдруг ты просто нажала на педали, забыла в какой-то момент, в какой-то из уикендов пойти погулять с близкими для того, чтобы просто перезагрузиться. Согласна полностью. И как перфекционист знаю, что такое способность с собой договариваться. Не всегда получается, но знаю, что для того, чтобы себя не девальвировать, нужно пересматривать список своих дел, разделять на проекты и разделять, отделять работу от отдыха. Это правда. Я хочу задать тебе вопрос от Лины. Она спрашивает, как правильно управлять категориями и списками по GTD, когда информация организована в бумажном или и в электронном виде, в компьютере, в почте, в телефоне? Угу. Давайте я попробую коротко в GTD как управлять. Когда мы говорим уже об организации системы дел, да, это третий шаг в методологии называется организация, расположить места там, где расположить информацию в тех местах, где вы сможете найти, когда она вам понадобится. GTD это не про технологии, не про инструменты, не про бумагу. Если вы знаете принцип, что всего лишь есть четыре типа информации, по которой нужно предпринимать, предпринимать какие-то действия. И вот эти четыре типа информации лучше хранить отдельно. При этом каждый из этих типов, я сейчас расскажу ну каждый назову, хранить можно как в бумаге, как в электронном виде, как в каком-то приложении, но просто не смешивать. Так вот, какие есть четыре категории информации, по которой нужны какие-то действия, которые лучше разделять? Первое – это проекты. Мы о них уже немножко сегодня проговорили. Все действия, все, вернее, дела, для которых необходимо более одного действия, мы называем, классифицируем как проекты и самое лучшее место хранения всех этих желаемых результатов. Поменять резину, нанять, нанять ассистента, найти бассейн для ребенка, купить велосипед сыну, все эти вещи являются проектами и иметь их в одном месте, в одном списке, независимо от формы, как, на каком она, он хранится, или цифровая, или бумажная, очень полезно, чтобы знать все свои обязательства. Кстати, люди испытывают перегрузку относительно работы, то есть overwhelmed, я перегружен до тех пор, пока не знают всех своих обязательств. Как только у вас появится список проектов, если у вас их нет, а если вы не знаете GTD, то вероятность того, что у вас их нету стопроцентная, это сильно облегчит и даст вам ясность о ваших обязательствах и приоритетах в срок до одного года. Проект – это то, что занимает больше одного действия и, и реализуется в срок до одного года. Это очень надежное место хранения всех ваших обязательств, и оно может поменяться на любом носителе, который вы захотите. Даже в Word, в документе может быть просто перечень всех ваших проектов, и это уже хорошо. Как только вы хотите понять свои приоритеты, идите туда, смотрите в него, и вам будет понятнее, на чем сфокусироваться, в первую очередь, какие следующие действия планировать. Помимо проектов, для руководителей любого уровня, у которых есть люди в подчинении, или у которых есть много кросс-коммуникаций с подрядчиками, партнерами, когда вы что-то ждете, когда какие-то вещи делегированы или выполняются другими людьми, очень ценным является лист ожидания. Лист ожидания – это место, в котором мы рекомендуем хранить все вещи, которые кому-либо делегированы или кто-то делает для вас отдельно от всего. Помимо этого, у вас может быть еще два типа действий, которые вы должны предпринимать сами, которые мы делим на два дополнительных списка. Список первый – это календарь, куда мы заносим все действия, которые необходимо делать в какой-то конкретный день. И Это может быть любой календарь. Если вы используете календарь в Outlook, носите в календарь в Outlook, как встреча на день, все действия, которые можно сделать в конкретный день, можно вносить в календарь Outlook, как встреча на день, она будет светиться вверху календаря. Если вы используете блокнот, любой листочек с датой, это тоже уже ваш календарь, используйте его, только вносите тогда на эту страницу, там, где вы написали «сегодня» или «21 мая», только то, что вы хотите сделать в этот день. И таким образом… Организовывайте все действия, которые требуют привязки какой-то дате. И четвертая категория это следующие действия. Это все действия, которые не требуют привязки к какому-то какому дню или какой-то дате. И мы рекомендуем все такие действия хранить отдельно. Итого, четыре категории: проекты для всего, что требует больше одного действия, лист ожидания для того, что вы кому-то делегируете, календарь для всех действий, которые требуют выполнения в какой-то конкретный день, и следующие действия для всех других действий, которые не требуют привязки к дате. Если вы знаете принцип, инструмент, который вы можете использовать, может быть любым. Слава. спасибо огромное за такой развернутый ответ. На самом деле, мне даже уже не уча, нечего у тебя спросить, потому что ты в этих 50 минут рассказал по максимуму, что можно было рассказать про GTD и про искусство управления без стресса. Может, может у есть людей, вопросы, которые нас смотрят, слушают, есть какие-то вопросы? Да, конечно, у нас еще есть 10 минут на ответить на вопросы нашей аудитории, если они есть, пожалуйста, пишите, я с удовольствием задам Вячеславу, и вы воспользуйтесь этой возможностью напрямую получить от него ответ. Возможно, пока пишут наши гости вопросы, есть тебе что-то добавить, что-то сказать, о чем я тебе не спросила, но это важно, и важно знать о GTD. Ну, я бы сказал не о самой методологии, а мы так много о ней поговорили, тебе большое спасибо. Даже какая-то, это может быть какая-то просто реклама, хотя не было цели этой встречи именно в этом. Я вот о чем хотел сказать. Вот этот кризис, который сейчас возник, который, к которому мы были не готовы, но который создал для нас все равно моменты продуктивности, то есть когда мы, Принимали решение о том, что делать в ситуации, когда начинался карантин, когда нам нужно было выехать из офиса, когда нам нужно было организовать рабочий, там, рабочий дома, рабочую зону, или разобраться, как учить детей дома, это сейчас тоже очень сложно. Мы были в админ сильно продуктивны, но я хотел сказать, что не нужно, то есть есть возможность не ждать кризиса для того, чтобы четко знать, что нужно делать. То есть какое самое уместное занятие, когда у вас понедельник, 9 часов утра, а ребенок не в школе, а у него в этот момент начинаются уроки в школе. Наверное, самым уместным занятием садиться и учиться с ним, или включать ему Zoom, включать ему преподавателя. То есть мы начали делать важные для нас вещи в момент, когда возник кризис. Так вот для того, чтобы не дождаться кризиса и не загонять себя в ситуацию, когда мы делаемся уже в ППХ, используя те пять шагов, которые есть в методологии GTD, сбор, обработка, организация, обзор и выполнение, можно быть более спокойным, быть более уверенным в том, что то, что вы делаете, это лучше сейчас, и быть при этом более удовлетворенным, быть здесь и сейчас, это те вещи, которые позволяют вам найти время на те хобби, которые вы никогда не начинали, разобраться с теми вещами, которые вы никогда не делали, вы сможете создать это, пропустив все необходимые вещи в вашей жизни через эти пять простых шагов. Кстати, одним из самым большим запросов, который возникает у топ-менеджеров относительно методологии GTD, это как раз непродуктивность. Потому что Большинство людей, ну, кстати, парадоксом, что большинство людей, которые и так сильно продуктивны, и так успешны, очень сильно заинтересованы в методологии, потому что они загоняют себя в такие иногда тупики, из которых порой трудно выйти, и они в методологии видят ключ, который позволяет им выйти из этой ситуации. Но большая ценность для них это в том, что как только вы все достали, как только вы все организовали, у вас появляется пространство. Пространство для того, чтобы быть фокусированным на чем-то одном. Пространство для того, чтобы быть в творческом настроении. Потому что это не измеряется временем совершенно. Сейчас у нас много времени, но у нас, возможно, нет до сих пор того пространства, чтобы начать заниматься продуктивно работой дома. Мы до сих пор отвлекаемся и так далее. Поэтому этот простой процесс позволяет это достичь. Пространство быть в настоящем, быть сфокусированным, быть в творческом настроении. Это об этом. Я хочу тебе задать вопросы постоянной слушательницы Юлии Ермоленко, а если люди работают на производстве пасок и в цехе 100 человек, как понизить уровень их стресса и страха заболеть? Слушайте, это, это вопрос, наверное, к главврачу. Но какие сейчас рекомендации, да? Меряйте температуру на входе, создайте условия, в которых, в которых эти люди будут меньше переживать от происходящего. Но... Это сейчас относительно Пасок вопрос, я не знаю, я не знаю, как это сделать, если сегодня, если хотя бы на работу будут приходить люди, которые не болеют, вероятность заболеть очень низко, но как с этим быть? Наверное, надо почитать то, что рекомендуют сегодня по мерам с коронавирусом. То есть позитивно решать вопросы, выходить в люди, проверять их состояние здоровья, и после этого только впускать на производство и поддерживать какие-то беседы. Я правильно понимаю твои рекомендации? Ну, смотри, э, то есть, э, знаешь, вот когда такое возникает, да, то есть, если цель не заболеть вот вопрос хороший, да, если вы раскрывать там с точки зрения прикладного, да, если они воспринимают это как шутку, я не знаю, серьезен это да, просто или не серьезный, поэтому... Серьезен, я... потому что Юля как раз пишет факт, это уже все сделано, и маски, и температура, это реалии бизнеса сегодня. И здесь в а, чем Юля спрашивает совета, это реально каких-то психологических вещах. Как справиться со стрессом у людей и, ну, как бы не сорвать производство? То есть это вполне серьезный вопрос. Может быть, ты как топ-менеджер можешь порекомендовать какие-то идеи, потому что сегодня а, там завод ББК 15 тонн выпекает. Ну, смотрите, убрать основной фактор, который позволяет, позволяет вообще успокоиться, это принятие в сторону, то есть принять, что есть риск, но мы приняли все меры для того, чтобы это не произошло, и мы просто продолжаем работать и обеспечиваем те вещи, о которых договорились. Это мы контролируем температуру на входе, мы завели таймер и моем руки, например, каждые 15 минут по 30 секунд. Реально весь цех останавливается, все идут мыть руки. да. Мы на входе при приемке сырья уделяем больше внимания вопросам там, дезинфекции, там, обеззараживания и так далее, там какого-то карантина этих продуктов, если это возможно. Да? Вот. Мы все работаем в масках, никто не приходит на работу болен. То есть, как только возникает такой вопрос, стоило бы продумать, вот просто визуализировать, лучший сценарий который вы хотели бы иметь да я понимаю что цель сегодня печь пасхи в этот период это паска приближается нельзя не печь люди просят это необходимо делать да? Но какой лучший сценарий того чтобы все прошло без без проблем визуализируйте этот сценарий запишите его критерии никто не болеет как это обеспечить все одеты там часть вещей которые я проговорил Продумайте, какие действия нужно предпринять, чтобы реализовать этот успешный сценарий, что может повлиять на то, чтобы это не случилось. И спланируйте следующие действия для того, чтобы это не допустить. Но визуализация того результата, который вы хотите иметь, позволит вам подумать о тех вещах, которые нужно предпринять, для того, чтобы не произошло то, чего вы хотите, ну, то, чего вы хотите избежать. Но простые рекомендации по гигиене и текущей ситуации с коронавирусом точно нужно учиться. Ну, плюс регулярная коммуникация и поддерживающие беседы, да, это я с тобой полностью согласна. Здесь еще вопрос есть по твоим пяти шагам. Скажи, пожалуйста, какие приложения и программы ты рекомендуешь, чтобы более эффективно организовать пять шагов GTD? Я, кстати, еще хочу вернуться буквально на тот момент с хлебом, о котором мы говорили. Если мы действительно переживаем, что что-то может быть, то стоит, наверное, подумать, как мы поступим в случае, если кто-то заболеет. То есть, если команде сегодня сказать, что, guys, окей, у нас есть риск, мы все это прекрасно понимаем, да, но в случае, если произойдет то-то и то-то, мы поступим так-то и так-то. Ну и, конечно, если это случится, обеспечить команде тогда лечение этих людей, которые есть, сейчас подвергаются риску, да, там какая-то страховка или компенсация, или большая оплата труда сейчас, то есть, есть же люди, которые работают сейчас, Эээ, таксисты, водители, ой, курьеры Глова, они же постоянно работают, они точно так же сейчас в риске, да, поэтому... Что этих людей сегодня мотивирует? Наверное, уверенность в том или надежда на то, что, а, да, меня пронесет, никто от этого не застрахован, но я при этом сам защищаю себя, я сам о себе думаю. Кстати, про… про информировать свою команду, что окей, мы берем на себя риски, там, на входе, температура и так далее, то, что мы проговорили, но вы, пожалуйста, тоже, когда ходите домой, ограничивайте свое, там, свои контакты, то есть берите на себя ответственность, не стать причиной потом болезни для других. Но если вдруг что-то произойдет, то мы сделаем это, это и это. И вот знание того, что если что-то будет, потом это будет решено, хотя люди тоже понимают, что есть риск э, разной развития ситуации, но это воспринимается как забота бы тоже было бы неплохо людям рассказать заранее, чтобы они знали, чем они рискуют, что не получится, что произойдет. Вернемся к тому, что ты спросила, я пока это говорил, забыл а, о пяти шагах. и Какие можно... приложения использовать для того, чтобы более эффективно организовать пять шагов GTD? Приложения, программы любые, я об этом уже вскользь говорил, GTD это не про приложение, это про знания и методологию. Но если говорить о конкретных инструментах, да, то есть я бы рекомендовал исходить из того, чем вы пользуетесь сейчас. Если те приложения, вам вы, которыми вы пользуетесь сейчас, позволяют вам создать структуру организации четырех категорий, о которых я говорил, проект, лист ожидания, следующее действие и календарь внутри этой, этого приложения, а чаще всего любые приложения это поддерживают, потому что это всего лишь разные списки. Любое приложение, которое позволяет создавать списки, уже может работать. Почему я не рекомендую бежать сразу за другими приложениями? Они не решают. Знаете, хорошая новость. Вышло новое приложение по управлению делами. Плохая новость. Вышло еще одно новое приложение по управлению делами. Это бесконечная, бесконечная гонка, которая никогда не закончится, потому что ни одна система не работает до тех пор, пока вы не работаете с ней и пока в ней не будет релевантной информации для вашей жизни. То есть пока там не будет информации, которая вам нужна, пока вы не будете к ней регулярно обращаться, не заработает даже самое крутое приложение. А если вопрос был относительно просто рекомендованных сервисов, то я могу порекомендовать, безусловно, если говорить о корпоративном мире, то я считаю очень крутым сервисом, который можно настроить для работы по GTD, является Office 365 или Outlook. Мы это делаем практически у всех наших корпоративных клиентов, потому что это стандарт сегодня Outlook в компаниях, и это крутой инструмент, который при правильном использовании и при правильной настройке идеально работает. Если говорить о компаниях поменьше, у которых есть гибкость при выборе инструментария, то это могут быть тудуист это может быть Asana, это может быть OmniFocus, это может быть Trello, это может быть... Microsoft To Do — это может быть вундерлист, э, правда, он скоро, по-моему, закрывается. Ну, то есть любое приложение, которое позволяет создать списки, оно работает. Uh -huh. Спасибо, Слава, тебе большое. Спасибо тем 140 гостям, которые были по ту сторону экрана от первой надеюсь, минуты... Надеюсь, было интересно. с нами, да, надеюсь, было интересно. Напишите в ваших комментариях, подчеркнули вы что-то для себя полезное и будете ли применять услышанное дальше на практике, потому что для нас это самое главное и самое важное. И, конечно же, хочу напомнить, что мы... Честно, искренне верим, что в конце апреля у нас карантин закончится, и 27 мая мы сможем встретиться в офлайн, то, чего я очень жду, и где Вячеслав будет выступать с полноценной уже презентацией о том, как избавиться от хаоса в голове и как все-таки привести дела в порядок. Слав, нам пишут а, приятные комментарии. А, я считаю, что я должна с тобой буду поделиться этим. Спасибо за полезную информацию. Конечно, будем применять на практике. Очень-очень полезно. Спасибо большое. Еще раз спасибо большое. И большая благодарность всем. Большой интерес. Круто. Главное, что мы справились с пасками тоже. Я, я заглянул в комментарии, я вижу, что Юля Юле понравилась идея относительно да, заболеют. Юль, я прошу прощения, если сразу не понял вопрос серьезно, но я почему-то воспринял его как такой, но если это было полезно, я, я очень рад. Спасибо, Слава, тебе, спасибо нашим слушателям и до встречи на новых лайф-толках People Management, который будет уже послезавтра. Друзья, хорошего вечера и на связи. Спасибо, спасибо всем, до свидания, Ален, спасибо за приглашение. Спасибо.